Здравствуйте. Моя фамилия Кремезное Олег Николаевич. Я сегодня исполняю обязанности генерального прокурора Советского Союза, которые возникли для меня с 25 января 2020 года. Основным мотивом, почему я принял решение заместить должность ныне здравствующего генерального прокурора Советского Союза Трубина Николая Семеновича, они обусловлены тем, что в стране после начала перестройки сегодня начался массовый хаос, беспорядки, началась ситуация, максимально обнажившая условия войны и военного времени, в которых мы все оказались. Поэтому, когда гремит оружие, законы молчат. Я же сегодня хочу сделать обращение ко всем гражданам Советского Союза о том, что пока законы действуют, оружие будет молчать. Именно поэтому, именно из этих соображений я принял для себя решение заняться восстановлением такого государственного органа Советского Союза, как прокуратура Советского Союза. Но сегодня я как бывший работник прокуратуры Советского Союза и вступивший в должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора Советского Союза, я считаю необходимым сделать обращение ко всем коллегам своим, в прошлом прокурорам, следователям прокуратуры Советского Союза, ко всем юристам, ко всем Гражданам Советского Союза, кто себя таковыми осознает, поддержать эту инициативу, именно замещение вакантных должностей в государственных органах Советского Союза. Дело в том, что при наличии конституционного порядка, мы, о котором мы все мечтаем и с помощью которого избавимся от ненужного хаоса в экономике, сознании избавимся от всей разрухи которая сделана в каждом социальном круге наших граждан от всей разрухи которая уже ползет по всему миру именно разруха хаоса только опираясь на нашу конституцию советского союза и на все ее подзаконные акты мы сможем выставить этот Криминальный удар, который был предательски, тайно, изуверски, изуиски нанесен нам в спину. Вот. Мы сумеем э, выстоять это, когда сообща, как русские люди, прижавшись локтем друг к другу, будем отстаивать те правила жизни, которые были урегулированы Конституцией, повторяю, Советского Союза и Конституциями Союзных Республик. 1977 и 1978 годов. Почему об этих конституциях я веду речь? Можно, конечно, опираться и на конституцию 1936 -го года. Но дело в том, что благодаря конституции 1977 -го года у нас в стране были разработаны очень хорошие подзаконные акты, которые на сегодня остаются действующими и вот именно этими актами этими законами мы должны руководствоваться в своей жизни, чтобы вернуть себя именно на базис социалистического уклада, на базис социалистического хозяйствования, на базис нашего социалистического производства обмена и распределения материальных благ. я еще раз призываю всех вернуться всех граждан Советского Союза на восстановление социалистической формации, которая была обусловлена тем базисом экономического и социального развития, которого мы достигли накануне перестройки. На тех отношениях, которые у нас сложились в сфере производства, обмена и распределения материальных благ, мы сумеем развить нашу страну дальше, избавиться от этого морока и, главное, восстановить себя как свободные граждане и люди Советского Союза. Точнее, человеки Советского Союза, как сейчас модно выражаться. Дело в том, что я всегда вспоминаю такую мантру, которую мы пели во времена советской власти. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Так вот, мы были хозяевами и остаемся при условии, если мы будем соблюдать Конституцию Советского Союза и все те подзаконные акты, которые на ее основе были развиты, были созданы, были на практике применены и помогли нам построить эту новую современную формацию. Сегодня мы располагаем уникальными технологиями, которые могут развить и двинуть наше общество вперед. Однако эти технологии требуют именно социалистического базиса. Капиталистический не позволяет им в силу склада ума исполнителей, в силу характера, в силу подхода, в силу космизма, в человеческой философии мировосприятия, да, продвинуть общество вперед, потому что все остальные виды формации, которые были основаны на эксплуатации человека человеком, на стяжательстве, на э, меркантильности, они неприемлемы для развития тех великих высот, которых достиг сегодня наш человеческий разум. Нам, советским людям, удалось это сделать. Именно нам, именно у нас сложилась единая общность, историческая общность, советский народ. Вот именно на нас возложена та ответственность за все человечество в мире двигать прогресс спасать человечество от всех невзгод и общаться с более современными цивилизациями, в отличие от той и от тех, точнее, которые существовали на этой планете. Теперь я хотел бы конкретно вернуться к органам прокуратуры. Сегодня встал вопрос о том, что эти органы необходимо восстанавливать с нуля. Это обусловлено Рядом исторических действий, которые были совершены в начале перестройки не только Горбачевым, они были совершены и многими сотрудниками прокуратуры, которые в силу своего малодушия, в силу своей меркантильности, в силу отсутствия правильного профессионального взгляда на все процессы, которые происходят, пошли на поводу у тех перестройщиков, которые оказались врагами нашего народа, предателями нашего народа. Вот на сегодня этот тупик психологический для многих моих коллег, он оказывается ненужным на данном этапе тормозом, вместо того, чтобы отказаться от этих предрассудков, прийти, стать снова на вахту соблюдения. Конституции Советского Союза, встать на вахту, требования от всех соблюдать законы Советского Союза точно, неукоснительно. Вместо того, чтобы уклоняться от этого, я призываю встать на эту вахту и выполнять это каждому из нас. Мы на сегодня находимся в условиях войны и военного времени. Я сейчас призываю... Еще раз всех своих коллег, с которыми я трудился в органах прокуратуры, тех, которые сейчас продолжают работать в органах прокуратуры Российской Федерации, осмыслите, одумайтесь и еще раз призываю встать под одни знамена. Знамена формирования нашего русского правопорядка, советского правопорядка. Это основа основ. Принимая это решение, я, естественно, стал искать и на мышленников, сподвижников. В этом деле я нашел их эти люди, Тараскин, Рыжов и многие их сподвижники сумели уже на, данные, на данном этапе развития всех отношений настолько разработать концептуальную весть, ветвь власти которую надо формировать, настолько разработали концепцию восстановления, возрождения Советского Союза, что не надо раскручивать новые велосипеды всем другим восстановителям Советского Союза. Это важный момент, задумайтесь над этим. Люди специально посвятили этому лучшие годы своей жизни. Знания, которые они дают на сегодня, подобно Вольтеру в прошлом эти знания на сегодня э, являются определяющими и направляющими курс развития нашего общества э, в будущем. Поэтому, обратившись к ним, я получил определенную поддержку э, в том, чтобы развивать систему органов прокуратуры Советского Союза, на данном этапе, опираясь на последние достижения в области права, международного права, в области исторического подхода к объяснению многих явлений, которые настолько емко и правильно объяснить нашему обществу, что, на мой взгляд, это самая безошибочная позиция подкрепить это именно законодательством, разработанным в Советском Союзе. Повторяю, Конституции Советского Союза и по законными актами, в частности, законом о прокуратуре СССР. Этот закон вышел в 1979 году. Последняя редакция его была в 1987 году сделана. Он настолько сегодня совершенен, и не надо дожидаться, что новые восстановители когда-то на уровне законодательных органов, будут принимать, опять же, законы о прокуратуре. Он настолько совершенен, что нам достаточно, сегодня руководствуясь этим законом, выполнять все те требования, которые там сказаны, и общаться в своем окружении именно на уровне тех требований, которые сказаны в законе о прокуратуре Советского Союза. Благодаря этому мы сумеем в ближайшее, в кратчайшее время восстановить органы прокуратуры Советского Союза. Снизу доверху. Те органы прокуратуры, которые существуют на сегодня в так называемой РФе, естественно, они служат воле того господствующего меньшинства, которое сложилось у нас как управленцы, как отдельные кланы или социальные группы управленцев, которые, собственно говоря, и используют органы прокуратуры под свою дуду. Естественно, многие юристы, которые оказались сегодня на службе в системе прокуратуры Российской Федерации, они не получают того удовлетворения, морального удовлетворения, которое могли бы получать, полностью отдаваясь служению Родине, служению, беззаветному служению именно своему народу и своим будущим потомкам. Завершая сказанное, я хотел бы еще раз посчитать вот это мое обращение как призыв к тому, что нам всем бывшим работникам прокуратуры, даже ушедшим на пенсию, пора объединиться в интересах спасения нашей великой страны, Союза Советских Социалистических Республик. Благодарю за внимание.